У меня друзья были тем, yeah. в жизни их нет. Yeah. Но мне плевать, я круче их всех. Мама, я не гей, ты дура. 3D не нужны. Yeah. У меня есть такие мактуры. Парни со два смеются, дети тыщут меня пальцем, не помоюсь, не дождутся. Вайку города смотрит транс. Мама, папа, кот, собака, тетя, дядя, трампобама, все мне за деды, дитя.